Добрый день. Тут уже Не поймешь уже какой день пребывания у нас в Киргизии. Уже скоро домой. Мы тут решили форель порыбачить. Потому что это много здесь что этим занимается. Вот горная река. Ну, сейчас вообще посмотрим, как все это делается. Вот тут в какое-то место заехали. Не знаю. У них есть, нету. Сейчас спросим. вон она и форель, а что-то вон большущая такая какая-то есть, Нет. а есть рыжая какая-то, это что, разное? Ну да. Ну что, ничего, давайте время не терять тогда. Давайте, да. Что? да? А? да. да. Давайте я туда. Такой бассейник. Вот смотри, а здесь осётр. Ну давай посмотрим. Главное, что мне нравится, тут все так идеально. Видишь, есть... смотри, тут Ух это. Ух ты, вон он прям, они, ага. Э, ну... Я его живых-то не видела так прям. И, видать, это вода для него подходящая. Прям. Ага, вон смотри, он. Води, смотри, смотри, прям, прям поленья лежат. Тут. Один на другом. Ну, наверное, так то дороже. Сколько, почем? А он ты, не, это, не продается. Да? Подороже. Он не подороже, он тысяч пять стоит, наверное, или три тысячи. Ну да. А у нас его вообще ловить нельзя. Нет, ну выращивать это не запрещено, правильно. Так, смотри, мне тут удочку принесли. Какая-то она странная. Я обычно с крючком приду. Обычно вот таких я бабочек ловил. Ты этот. Необычная рыбалка, конечно. Кстати, я тут могу еще деньги деньги половить. Тут вам суммы. Так можно ловить сомы и пары <связать> ребтишечки они такие ой нет нет вот это улово <связать> <связать> вот этот ты молодец Одна рыбак слушай какая она чужолая! слушай прирожденный рыбак просто <связать> и она практически ни на что Подожди, ты ее что, вытряхнуть хочешь? Обязательно, я ее сейчас вытащу. Нет, ты все, давай ее готовить. Ну, сейчас мне ее надо... А как ты ее... С ней же надо сфоткаться. Подожди, подожди, не дергайся. Сейчас все нормально. Замри, да? Подожди, не дергайся. А как ты дергаешь? Вообще-то ее берут только за жабу. Ну, за жабу бери. Ну, вот и бери. Сейчас она еще возьмет меня. Обратно, да? Да, отойди, отойди, подальше вот от берега. Да что ты. А то сейчас ты туда как-то вот так ее берут, чтобы О! О! красавец. Смотри, поймал, считай. Вау. Ну-ка, ну-ка не тряси сильно, да, я сфокусироваться. Ах ты ж, ничего себе, держи крепкую а Ну-ка интересно, мне всегда было интересно, а что здесь? Емелья такой. Так. Парель один килограмм, 1200 сот. Вложим в этот ящичек, и там уже на выходе котлеты. Ты говорил 800 за килограмм, тут тысяча дыша. Я говорил полторы. Да? Значит, нам наоборот дешевле. Так, ладно, все, тут мы не будем снимать. Ну, вообще красиво так интересно здесь. Типа. Вон там что-то тоже, нет? Ну. Воротник вижу. Там наверное. А вот что-то я вообще ничего не вижу. А правда я вижу маленькие. Да. Плохо, наверное, видно, но... То есть маленький мелководье. В общем, сюда же зашли мы. Да, теперь отдали рыбу и нам ее обещали приготовить. А мы пока подождем погрелись. Главное, что... Ты сидишь, тебе готовят. Тепло. Что надо для счастья? Да? Только деньги. Как обычно. Нигде деньгах счастье. Счастье не в них, Да. Mm -hmm. mm -hmm. Смотри, вот он и вешает. А, точно. Фруктовый чай. Леша, на разлитии. Сегодня я забочусь о Василии. Киргизском. <laughs> да. Чай значит. Берешь вот так вот. Взять так. Шурк, шурк. Какой он вкусный, сладкий, он даже его дождь не до сахара. Поэтому вот эти все кусочки сахара мы можем забрать с собой. Ух ты, уже и хлебушек понесли. Уже хлебушек испекли, да?